Всем привет с острова Самуи. Хочу сказать несколько слов о моем тренере о Юлии Рыж. С которой мне посчастливилось познакомиться здесь лично. Я проходила ранее у Юлии дистанционный курс, свое дело за 21 день. Еще тогда я почувствовала, насколько это энергетически сильный человек, который даже через скайп, через вебинар может зарядить позитивом, зарядить энергией, зарядить желанием действовать. Вот. Но когда я познакомилась с Юлей лично, я не только как говорится, почувствовала это. Я еще получила большой пин пинок для своего личного развития, потому что когда ты видишь человека, который действует каждый день, не останавливается, не, независимо от того, каких успехов уже достиг, который работает над собой, который развивается, который успевает за собой вести большую команду людей, э, обучая их, э, который получает от жизни удовольствие, то э, хочется стать таким человеком. Э, или, по крайней мере, приблизиться как-то что ли я получила от юли очень много таких нюансов да в личном общении которых наверное никогда бы не получила дистанционно потому что я просто не думала о том что об этом нужно спросить но когда мы встретились лично мы начали думать да над, над проектами думать над задачами и я вижу как человек работает как быстро у него рождаются мысли как быстро у него рождаются идеи то Хочется и самой так действовать, хочется и самой так мыслить. И если, например, до встречи живой встречи с Юлей я думала, что я уже прошла у нее обучение, в принципе, всему научилась, и дальше я пойду там искать других наставников, то теперь я понимаю, что за то время, что прошло, Юля еще выросла, Юля э, развила себя, в первую очередь, в других темах, которые для меня будут полезны, будут полезны для моего бизнеса. Поэтому я думаю, что мы с Юлей встретимся еще не раз. Вот Поэтому, Юля, до встречи!